Установка приготовления эмульсии для смазывания хлебных форм состоит из следующих компонентов. Рабочая емкость с перемешивающим устройством, водяной рубашкой и электронагревательными элементами. Циркуляционный контур с насосом-гомогенизатором и разгрузочным устройством. И пульт управления. Данная установка предназначена 70 литров готовой продукции за один рабочий цикл объем данной емкости 100 литров по желанию заказчика возможно исполнение от 10 до 600 литров при помощи пульта управления осуществляется включение выключения перемешивающего устройства включение выключения насоса гомогенизатора, контроль и управление температурным режимом а также контроль уровня воды в рубашке. Получение качественной эмульсии происходит благодаря интенсивному воздействию на компоненты смеси внутри гомогенизирующей головки. Для этого достаточно 5-6 циклов обработки смеси, что занимает около 10 минут. Все компоненты установки выполнены из нержавеющей стали. Соединение элементов осуществляется при помощи быстроразъемных браслетов клан. Степень готовности эмульсии определяет технолог путем забора проб из разгрузочного устройства. Интенсивность потока регулируется при помощи крана на циркуляционном трубопроводе. Использование эмульсии позволяет снизить расходы на производство и существенно улучшить качество готового продукта.